Бросьте меня, слышите? Бросьте. Мне хуже, что вы за меня мучаетесь. Мне легче, если я одна. Остаюсь. Не мой ноган, лучше я застрелюсь, лучше будет. Почему плохие? Все плохие одни, мы с вами хорошие, что? Вы-то золотарем хороший, он сколько меня тащит, даже. Я в дом пойду, разведаю. Раз немцев нет, пойдем прямо. Мы же на своей земле. Не верю, чтоб там сволочи были. Ну, а если сволочь. у нас винтовка есть. Покажи, куда положить. Видишь, у нас беда какая. У тебя здесь еще есть кто? Есть. как быть. Ленка, возьми тюфяк из горницы. Я да только одеяло с ставь один тюфяк возьми. Даже его. Лишь держать нелегко. Что смотришь? Не радуюсь его? Почему радоваться-то? Наедут немцы, и будет нам с вами конец. Вы с головой подверни, длины-то хватит. А вы смелый. Кругом немцы второй день и вы все еще комиссарите принеси воды напиться. Видишь, люди устали, пить хотят. Садитесь, гостями будете. Подпол бы вас спрятать. Да я так, Илюш, боюсь, Илюш, не боюсь. Заночуете? А после? На рассвете будем пробираться к своим. А больную, доктор, хотели бы оставить здесь. Ни жар сильный, ни нога покалечена, и отлежаться надо. Даже если немцы придут, женщина не может вызвать особого подозрения. Тем более не раненная, а больная. Доктор, значит. А я думал, жена ваша. Почему? Не всякую, не всякую, так вот на руках повред. Доктор, значит. Видишь, как вас прихватило, горите все. Не ТИФ? Нет. Простуда. Наверное, воспаление легких. Ну, а хоть бы и ТИФ, я ТИФа не боюсь. Все ТИФы прошу. А с ногой что? Вывихнула. Завтра погляди. Может, я попарить надо. С ногой болеваться нельзя. Будем знакомы. Периков Гаврила Романович. Отца Романом звали, а фамилию к нашим лесным местам подогнал. Сперва ей. Откуда идете? Какой день? Если все считать, то 73-й. Как же так? Сперва дивизии выходили. Когда вышли, поехали на формирование, под танковую колонну попали. Да. Лихая вам. Досталась доля, только что, можно сказать, дома и опять все курку. Слышь, Ленка, тюфяк здесь оставь, а сама с ней лягу в горнице, а мы, мужики, тут расположимся. Даже не верится. Иван Петрович, вы мне мой наган наставьте. Я бы вам его отдала, но он мне тоже нужен. Нет, Таня, не оставлю. Это гибель для вас. Для ваших хозяев. Девочка, помоги мне раздеться. Ленка, пойди-ка сюда на минутку. Не ну-ка, а сюда иди. Будешь ее раздевать, если белье солдатское, тоже же сыми, дай матери на рубаху. И все, что на ней солдатское, собери и снеси в дровинник, а то и не поглядят, что женщина. Документы вынешь, мне отдашь? Я схоронил может, с собой возьмете? Пусть будут с ней. Могут потом понадобиться. А вы так и располагаете в форме идти. Да. А коли немцы. Примем бой. Виндовка у нас есть. ну ты ей теперь навоюешь. Он сейчас.. И лежачего бьет. А вы есть лежачие. Нет. Ну ползучие. Нет. Мы не ползучие. Мы идем к своим и дойдем до них. Давай меня спрашивать, кто я, да что я. Не я у вас, а вы у меня в дому. Потому... Но человека здесь оставляете, значит, совесть требует знать на кого. Так? Именно так. Вот как? Даже именно. Не бойся. Докторшу одну на смерть не отдам. Я не боюсь. Я верю вам. А вам ничего больше не остается. Товарищ плетук, вас зовут. Плохо вам. Вдруг забуду или усну. А вы не простясь, уйдете. Не уйдем, не простясь. Простимся. Вам правда лучше? Серпельный, если увидите, расскажите обо мне. Хорошо? Хорошо. Спите. Что же такое делается? Вот ты сидишь передо мной, рабоче-крестьянская красная армия. И раз ты форму не снял, я тебя уважаю. Но я с тебя и спрашиваю. Может, у вас планы, как у Кутузова? Про людей же тоже думать надо. Конечно, не во всякой селе, не всякой таракан советскую власть любит. Но я не про тараканов, я про людей. Сказали бы мне по совести, что уйдете, что план такой. Я бы тоже снялся и ушел. А теперь что? Теперь мне здесь жить. Да перед немцами Лазарь опять. Ты я такой всякой хороший, из партии выгнанный советской властью, не согласный. Так что ли? Зачем меня под такую долю бросать? Я бы ушел! Лучше! Да я сохраню. Коварищ я вам что хочу сказать. Вы не бойтесь за Татьяну Николаевну. Вы не слушайте его, что он говорит, что из партии исключены. Это ведь когда было, когда ему ногу отрезали и пить стал. Когда война началась, он сразу в райком пошел проситься, чтобы обратно его приняли. Но только тогда все в армию поуходили, к собранию и не было. Вы не бойтесь за него. А я не боюсь. Давайте я вам зашью. Я Татьяну Николаевну, что она наша родственница выдам. Мы уже с ней договорились. Я все сделаю. Дай вам слово комсомольская. Это уже комсомолка? Да. С мая месяца уже. Билет вот. Спрячь подальше. От беды. Немцы, я тут дождались. Беги! Давай в окно, а там огородами в лес. Скорей! Вань, mm? а дорог с булыжным покрытием, которое мы перешли, чтобы ты могла быть здорово, а? Боже, что на верию. А далеко ли это верия от Москвы? Километров сто. Да. Почти сто километров до Москвы не дошли. И все через немцев идем. Ум верить отказывается. Москву. Так каждую ночь в это время. Не взяли, значит, ее, раз летает. Вань. Ваня. Ну что? А все-таки оставили мы с тобой доктор. Не спасли. какая спасешь? Тонули бы над головой подняли, а так что сделаешь? Умерла бы в дороге, лучше было бы. Это верно. А что спасется, веришь? Вставляли, верил. Сейчас не знаю. Там уж передовая. Если бы была передовая, ночью бы не было так тихо. Слушать наши пробиваются. Точно. Патроны экономят. Пошли. или пойдем пойдем неужели правда дойдем а просто не верится Ваня, не дотащу я один. Я добегу до своих и вернусь кем-нибудь. Ты подожди. Я явился, с неба свалился. Патроны есть? Есть. Ну, тогда давай веди огонь. Сейчас фрицы опять явятся. Мы с Сенцом шли. Он тяжелорайный, тут, недалеко. Вы мне дайте кого-нибудь. Мы сейчас вернемся. вытащим, а? А где ты его оставил? Там. А куда ранение? Как ж быть-то? А? Дайте мне бойца, я схожу, найду политрука. Ну куда ты теперь сходишь, а? Дурья твоя башка! Ну покажи, куда? Куда? Ну тогда я один пойду! Самоубийцу из себя не строй! Давай веди огонь! Видишь, фрицы опять пошли! Зволочи! Золотарев. Золотарев. Es scheint, dass das gar keinen Sinn hat, dass wir hier im Wald herum suchen. Hier ist doch sowieso kein Mensch mehr zu finden. Ja, hoffentlich gibt es keinen Menschen, aber wie du sagst, hier gibt es nichts, hier gibt es herrliche Bäume, Fahnenkräuter. Nur schade, dass keine Pilze da sind. Ich würde ja. gerne ein paar mitnehmen. Ja, ja, da hast du recht. Hier spricht so, als ob man von den Bäumen und den Fahnenkräutern satt werden kann. Ja, der Erwin denkt wieder mal ans Fressen. Ja, was willst du denn? Hast du gehört? Oh, der Zackige, der Zackige wieder, der Diebsteifrige. Ich ja. denke, das ist das Wichtigste, das ist, aber trotzdem glaube ich... Обратитесь, как положено. Обратитесь, как положено. Встать. Встать, я говорю! Не пугайте, пуганый. Я старший политрук. По званию старший вас. Настоятельно тяжело. Документы есть? Нет у меня документов. Пока нет документов, ты для меня не политрук. Вот ваши люди накормили меня, побрили, спать уложили. Ну чего у меня среди ночи подняли? Мне уже доложили все эти басни, которые вас о себе наплели. Моя фома неверующий и вашим басням не верю. Сколько времени идете, а ватник новенький. Я, к сожалению, вышел в расположение вашей части и должен повторить вам свои басни. Я этот ватник снял с убитого. Странная история. Они не у вас в голову, без памяти упали, а потом 40 километров подряд прошли. Даже передовую на 20 километров промахнули. Ну как, будем говорить правду? Это я специально для вас гвоздем проткнул. И это тоже для маскировки. Здесь нет ничего развязать. Я тебя не доктор, ты мне дурака не валяй. И откуда только вы такие беретесь? Так. Ну, вот завтра мы тебя отправим туда, куда надо. Вот там тебе объяснят, откуда беремся, и мы откуда вы... Мы-то с фронта, а вот вы немцев, наверное, еще и не видели. А с оружием балуетесь. Откуда такая привычка? Завтра утром тебе объяснят, откуда такая привычка. Разрешите идти спать до утра. Молчать! Евсегеев! Ефремов! Я. Ну, Ефремов! Пойдешь в соседнюю деревню, там в двух последних избах, крайних, находится особый отдел. Передашь это туда. До утра, давай Срочно! Есть. Весь сон перебил дурак. Старший лейтенант, старший лейтенант. Боец, давайте сюда, помогите вытащить, а ну быстрее. Раз, раз, еще раз, еще. Ладно, спаси. Люсин. Здорово. А мы тебя списали уже в безвести пропавшие. И жене сообщили. Вот это уж не знаю, где ты был? Вчера из окружения вышел. Куда ты едешь? В редакцию? Ну, где она теперь? Когда уезжал на передовую, была в Перхушково. Вот под самой Москвой. Ну да, а где же еще? Вот пробовал пять дней на передовой, ночью в политоделе сказали, что редакция не то в Москве в будке, не то чуть ли не за Москвой. А ты куда сейчас шел? А тебя можно сказать половина осталась. Куда? Теперь раз тебя встретил, туда же куда и ты. В редакцию. Довезешь? Конечно, садись. Правда тут на днях шофером драконовский приказ вышел, никого не подсаживать. Но я думаю ничего. Да уж ладно. Тем более если что вы на себя возьмете. Ноги пихните. Тут одну машину разбомбило. Я кое-чего раскулачил с нее. Слушай, ты не обиделся на меня тогда, под Бобруйском. Нашел о чем говорить. Во-первых, наоборот, спасибо. Благодаря тебе получил боевое крещение. А во-вторых, давно и забыл об этом. В стольких переплетах с тех пор был. А ты знаешь, я потом встретил того капитана, танкиста. А, смелый мужик, но халеро. Нет, ты слушай. Он даже говорил, что они тебя к медали представили. Но потом, когда ты в редакцию вернулся, представление похерили. Ну и наплевать. Видал? Без их помощи получил. Поздравляю. За что? За ельницкие бои. Сначала до конца просидел в одной дивизии и угадал. Как раз она ельнию взяла. Командиру дивизии героя а мне медаль. Решить доложить, товарищ старший лейтенант. Решить доложить. Они сказали, передайте своему товарищу старшему лейтенанту, что этот случай на диверсантов не похожий. Пусть спит спокойно, не боится. Идите. Есть. Магу вернуть велели. Говорят, пускай ваша канцелярия подшивает. У нас своей хватает. Идите вам сказали. Есть. Политруга позовите. Нету, политрука. Как нету? Так и нету. На улице нету, нигде нету. Так. А называется особисты. Ушел. Ушел! Ушел, сволочь! Диверсант! Ну, куда ушел? Где его теперь искать? А может, в бумаге прописано? В какой бумаге? А то, что под вашим пистолетом лежит. Хорошо, что пистолет не взял. А то мало ли что могло случиться. Идите к чертовой адрес отсюда! Есть. Давай-ка выйдем на минутку. Отойдем подальше. Слушай, положение под Москвой напряженное. Сейчас будет контрольный пункт, а у тебя нет документов. Ну, что ты молчишь? А что же мне говорить? Ну, если б ты хоть сразу сказал, когда садился в машину, что у тебя нет документов. Ну, так что? Хорошо. Довези меня до КПП, и я слезу. Тут уже недалеко. Я, конечно, могу тебя подвести немного. Но перед сам КПП нельзя. Надо за полкилометра. А почему не до КПП? Почему за полкилометра? Подумай сам. Тебя все равно задержат. Со мной или без меня. А я везу материалы. Мне не из-за себя, из-за них надо спешить. Мне прямо здесь на месте могут дать пять суток за то, что я тебя везу. Вот так, без документов. Им даны такие права, а тебе, дойдешь ты или доедешь, какая разница? Подумаешь, пять суток, большое дело. А по мне ты подумал? Ты меня сдашь, или я один пешком приду из окружения? Пойди, объясни, что я не дезертир. Да ничего, пока тебя задержат, начнут выяснять. Я уже буду в редакции, мы свяжемся по поводу с этим КПП. Да уж ты свяжешься. Что ты в самом деле? На, возьми на всякий случай. Сволочь ты! Тот старший лейтенант меня хоть не знал, а ты просто мелкая сволочь! Шкура! Ну и как угодно. Давай. Прошу предъявить документы. Пожалуйста. А что у вас в кузове? Двое моих военнослужащих, но я старший по команде. Это еще ничего не значит. Ваши документы? Мы здесь сойдем, тут совсем рядом. Хорошо. Ровно в 7.00 будьте готовы. Я совсем недолго отъединюсь. Я только к соседу зайду, может, письмо есть. А потом соберу вещи и приду. Заходи. Один я, не домогаю. Ну что скажешь? Ну что ж я скажу, Затим Иванович. Я думаю, может вы мне что скажете? Сказал бы, да нечего. Пустой твой ящик. Неделю-две не глядел, в больнице лежал, а вчера поглядел пустой. Ну чего вздыхаешь? А где ваши Засим Иванович? Ну, ехали. завод-то эвакуировали. Вы теперь их догонять поедете? А, ждать да догонять, это хуже нет. Где-нибудь здесь пристроюсь, на каком-нибудь оставшемся заводишке, мины точить. Раньше бы уехал, а теперь душа не лежит. Беглецов из Москвы без меня многовато. Утром вышел хлебу купить, плюнул. Стыдно сказать, во дворе матрасы валяются. Я теперь из Москвы не на шах, из принципа, как ржавый гвоздь в доске, буду сидеть тут до победы, до одоления. Так что... Письма будут, пришлю. На фронт нас отправляют, Засим Иванович. И вас на фронт? А кто же вы есть такие? Адрес давай. Ну, не отвечай, коль не вправе. А ты скажи мне, пожалуйста, что это за внезапность за такая? про которую нам вот четвертый месяц только везде и толдычат. Внезапность, внезапность. Я с одним полковником в больнице лежал, спрашивая его, скажи, пожалуйста, что это за внезапность за такая? Где же, говорю, вы были, военные люди? Почему товарищ Сталин не знал про это от вас? Хотя бы за неделю, ну, за три дня. Ну, где же ваша совесть? Почему не доложили товарищу Сталину? Ну, что же он вам сказал? Да ничего он мне не сказал. Нагрубил мне старику. А тебе вот, наверное, и все понятно. Не знаю, я засим, Иваннович. Ничего не знаю. А теперь я тебе скажу, как я понимаю. Какая это была внезапность. Это не знаю. Не моего ума дела. За стенкой гости придут на стол, собирают, людям слышно. А как это такое, чтобы под боком целые войско собрали, и не слыхать, не знаю. Но я про другое скажу. Я теперь так понимаю, что не все у Красной Армии есть, чему надо было быть. Так вот, я спрашиваю и прошу за это к ответу. Почему же нам не сказали? Да я бы на крайний случай... На осьмушке хлеба, на одной баланде, как в гражданскую жил. Только бы у Красной армии все было. Только бы не пятилась она с границ. Так почему нам не сказали по совести? Ничего, Засим Иванович, мы еще всех погоним отсюда. Ну вот, я и про Фомо, она мне про Ерему. Да кто, в конце концов, сверху будет, так кто под низом, не хуже тебя, знаю. Ну ладно. Война эта проходящая. Может, чаю с тобой попьем. Спасибо, Дасим Иванович. Как-нибудь в другой раз. Когда же в другой-то раз? Не знаю. Ну ладно, иди. Не страгивать. Пошла на военную службу. Пошла. Так и подумал, вошел в пусто. Я уже месяц здесь не была. Это как чудо. Значит, очень нужно было увидеться. Да, очень нужно, очень. Ты был прав. Мишка был у тебя? Нет. Значит, не доехал. Тебя насколько отпустили? До утра. Я тебя сейчас раздену, вымою и уложу спать. Подожди. Я тебя сама вымою, можно? Подожди, сядь. Я сначала должен рассказать тебе. Все гораздо хуже, чем ты думаешь. Ты даже не знаешь, что значит для меня сегодня увидеть тебя. Почему не знаю? Не знаешь. Расскажу все, а тогда будешь знать. Потом. Потом. Все потом. Когда вымоют тебя, я уложу. Что это? За этим нас отпустили. Понятно. Вот, значит, какая у тебя служба. Я говорила зениччица Хотела, чтобы ты не волновался. Наверное, скоро. Мой адрес все-таки оставь. Что у вас там, ящик или полевая почта? Я уже записала. Единственный мой документ на сегодняшний день. Ты меня проводишь до машины? Нет. Не хочу, чтобы меня видели твои. И вообще не надо им обо мне. Ваше дело каверзное. Решат, что я дезертир. Станут тебе не доверять из-за такого мужа. Не говори так. Я говорю, как есть. Я знаю, ты их права. А ты будь спокойна за меня. Ваня, машина пришла. Скажи, куда летишь? Хочу хотя бы знать, где ты будешь. В район Смоленск. Будь осторожный, будь хитрый, как лиса, как черт, как дьявол. Только не попадись к ним, слышишь? Я умоляю тебя, не попадись. Мне ничего не надо. Только чтобы ты была жива, понимаешь, ты? Машенька моя! Что вы в райком пришли, это хорошо. Что же у вас с спортбилетом получилось? Все, что я вам говорю, подтвердить некому. Некому. Не восстановят? Я не о том сейчас думаю, товарищ Ёлкин. Что такое остаться без партбилета? Это я понимаю. Вы мне другое скажите. Куда мне сейчас вот еще пойти и заявить обо всем, что со мной было? И о том, что я прошу только одного. Взять и отправить меня на фронт, бойцом. Пожалуй, все лучше будет пойти к военком. Ну кто же еще сейчас отправляет людей, нахуй? Слушай, Малинин. Что? Слушай, Малинин, тут такая история посоветоваться надо. Вы повторите ему вкратце все, что мне рассказывают. Хочу повторять. Я все слышал, я не сплю. И сколько ты уже не спишь? Нисколько не сплю. Пальто на голову накинул, все равно не спится. Ну а раз все слышал, что посоветуешь. Накорми, ну, человек. Хлеб на подоконнике. Банка с рыбой тоже. В самом деле, вы же голодный. Садитесь. Слушай, дал бы ты ему чай. А где он чай? Ну, кипятку. Там в кубе у тети Тани есть наверх? Я сам скажу, коль тебе лень. Да нет, лежит. Несколько немцев сам убил? Сам видел или только думаешь? Видел? Ешь, не отвлекайся. Советуешь? А что советовать? Ты уже все насоветовал. Ну и ладно. Вы ешьте, ешьте. Ну я пошел, мы с тобой еще увидимся. Увидимся. Спасибо. Я пойду. А я тебя помню. Я тогда на месте Ёлкина работал. И документы твои готовил, когда тебя принимали. А ты не пробуй меня вспомнить. Меня вспомнить эта роль не играет. А то, что я тебя помню, это играет роль. Слово слова не соврал. От Аза до Яти все правда? Все правда. Значит так. У нас сейчас в районе коммунистический батальон сформирован. Ну там не только коммунисты, комсомольцы. Беспартийный актив тоже. Командиров пока нет. Я за старшего в своем взводе. Так что я запишу тебя к себе. Ну что? Писать что Что вы спрашиваете? Как зовут? Иван Петрович. Сенцов Иван Петрович. Прибудем, довожу комиссару батальон, как решит. А я свое слово скажу. Да в жизни вам этого не забуду. А что помнит? Если бы я тебе места доказаний достал, то это надо бы помнить. Вот вчера человек 20 обещали век не забыть. А я тебе что ж, помогаю опять на войну попасть. Так ты все равно и без меня падешь один черт. Только лишние волоки то бывал. Хлеб заверни. Ладно, молчу. Просто я рад, что мне поверили. А всем верить нельзя. Всем верить в трубу вылетишь. Да это черт с тобой, что вылетишь. В советскую власть в полет упустишь. Ну, пошли. Трофимов опять рыбу удить собрался. Видишь, как жена его упаковала. Тут и харчи на два дня, и белая головка, и подушечка-думочка, все как положено. А где твои удочки, Трофимов? Забыл, что ли? Забыл, ребята. Малинин пришел. Ого, старшой показался, значит, пора строиться. Пошли. Привет, Малинин. Здравствуйте. товарищ Малинин. Здравствуйте. Командир. Здравствуй, Здравствуйте, товарищ Малинин. Здравствуй, товарищ Малини. Здравствуйте. А где иконников? Не явился? Не будет иконнику. Заходил я к нему, там бригада работает, подвал выкапывают. А он в подвале. Живой. Пока стучат, значит, живые. Ну, раз иконникова не будет, значит все. Стройца! Становись! Смирно! Направо! Шагом марш! батальону нашего Фрунзенского района выпала честь дать из своих рядов пополнение гвардейской дивизии, сражающейся на Волоколамском направлении. Генерал Орлов лично прибыл принять пополнение. Пополнение нужно в 300 человек. Идет только тот, кто желает. Предупреждаю, кто пойдет, завтра будет в бою. Добровольцы! Три шага! Вперед! Шагом! Аж! Только бы нас отобрали, отберут. Немцы шли на Москву, охватывая ее с севера и с юга, и все ближе прорываясь к ней на центральном участке фронта. В этом громадном, затяжном, оборонительном сражении казалось, вот-вот должны были иссякнуть и силы наступающих, и силы обороняющихся. Но ни те, ни другие не иссякали и не иссякали. И люди, защищавшие Москву, все больше чувствовали себя пружиной, которую со страшной силой жнут до отказа. Но как бы ее ни доверие, она все равно в конце концов должна была распрямиться. Распрямиться и ударить. Первый день на глазах никого не убивают, не ранят, а смерть у соседей ходит. Считай, что тебе повезло ко мне так зря брился. Значит, скорость с тебя причитаться будет. Видимо, так. Ну, почему, видимо? Раз на фото тебя снимают, значит, не иначе партийный билет оформлять. Выходит, утвердил тебя дивизионная комиссия. Настоял на своем молении. Вот! Вот! В деревне Никулина фашисты изрубили на куски восемь раненых красноармейцев-артиллеристов. У троих из них отрублены головы. А я вчера немца убил. Так ты мне в ухо дал, да? Правильно сделал, люди старались языка брали, а ты бьешь. Тоже стрелок нашелся. Так я живо и брал. Не ты один брал. Ладно, по уху. Не будь он отделен, он бы у меня покатился. Но он же мне еще пригрозил. Еще раз повторишь, расстреляю. Не имеешь права. А это я имею право читать. Это нам для чего пишут? А это, чтоб злей были. А я и так чересчур злой. А языка ты все равно не трогай. Раз взял, значит взял. Чересчур вы добрые, погляжу я на вас. Ты злой. А сколько у тебя фашистов на счету, кроме того пленного? Два. Два. А Комаров вот он добрый, а у него четверо. Не все пишутся. У всех не все пишутся. У Комарова тоже не все написано. Какая же твоей злости цена? От злости, что мало убил, решил к двоим третьего добавить? Пленных бить злость недорогая. Много вы знаете про мою злость? Знаю! Мало ты чего видел, вот что! Больно много вы обо мне знаете. Он твой отделенный, он про тебя все должен знать. Ты нам свою злость в глаза не суй. Мы сейчас на войне все одинаковые. И злые, и злые, и добрые, тоже злые. А языка все равно нам же брать. И никому другому я Малинину слово дал. Раз Раснот, так я и пойду. Вот ты и пойдешь. вас утром не было? А я пришла к заместителю к вашему этому. Ну, рыженький такой, молоденький. Не заместитель. Это командир батальона. Это командир батальона был. Да, мне все равно. Так ведь он двух молодых санитарок взял, а? а? я уже, говорит, ему не по штату. Конечно, он сам еще молоденький, я понимаю. Это вы бросьте. Бросьте эти намеки. Понятно вам? Ну А что же мне теперь? Обратно в Подольск ехать? А может и так. Нет. Не поеду. Нет, вы же человек взрослый. Вы должны понять. Ведь я же 30 лет по больницам работаю, в одной нашей железнодорожной 20-й. И чего мне надо? Мне же ничего не надо. Мне только обидно, что такие санитарки неопытные работают и мало еще чего умеют. Только счастье, что молодые. Я же от троих перевяжу, пока ни одного. Ведь вот чего обидно. -то. Раненых не только перевязывать. Их с поля боя выносить надо. А для этого нужна сила и молодость. Ну, ты не больно молодой? Ну и что? Ну и все. Так и пущай твоего рыженького. Молодые вытаскивай, случайно чего. От тебя, старичка, я на плечи взвалю. Решите обратиться, товарищ старший политрук? Сейчас обратишься. Сядь, подожди. Валеньки у меня свои. А шинельку дайте, моя больно черная, на снегу приметная. Ушанку тебе выписывать? А это как звать будешь. Будешь звать тети Пашей, в платке сойду. А бойцом Куликовой так выписываю ушанку. Идите, становитесь на котловой Вещевой. А в остальном вернется командир батальона, решим. Зайдешь. На кого вот. Что это? А это путевка Подольская. Меня ведь райком в армию отбирал. Я не христа ради к тебе пришла. Что? Держаться пришел. Не утвердили? Пока задержали. Почему? Пока не знаю. Думаю, все потому же. Алексей Денисович, можно на полную откровенность? Валяй. Значит, на полную откровенность. А ты меня не пугай. Я правды не боюсь, а неправды тоже. А тогда скажите мне, что, по-вашему, важнее, человек или бумага? А ты как думаешь? Бумага. Лежит она сейчас где-нибудь в лесу, гниет и думает обо мне. Считаешь, ты без меня человек? Врешь. Ты без меня не человек. Ни ты виноват, ни ты меня бросил. А жить тебе без себя не дам. Это она тебе говорит, а ты ей. А я молчу, Алексей Денисович. Заявление пишу, объяснение. Жду, кто кого перетянет, я или бумага. Ну, если там только бумага в лесу гниет, тогда что ты о ней так хлопочешь? А если там парт билет твой, то тебя в партии никто силком не тащил. Сам шел, сам знал, какая билету цена. Если стоишь на своем, что не зарывал, если хоть удави, стоишь на своем, значит, и так все это просто. Зарыл, порвал или не знаю, куда дел. Зарыл один человек, порвал другой, а соврал третий. А как быть тому, кто правду сказал? Научимся мы когда-нибудь верить людям? Или это нам лишнее? Ты на кого это обижаться пришел? На меня, что ли? Я еще от своего слова не отказался. Или на дивизионную парткомиссию? А ты их кого-нибудь в глаза ты видел? Нет. Я ни тебя не видел. вот нашим с тобой бумажкам не верят. Может, им тоже человек дороже, чем бумажка? Не допускаешь. А я вот допускаю. И допускаешь, там какой-нибудь сухарь сидит, которого снизу не размочишь, только сверху мочить надо. Партия-то она большая, и у нее люди разные бывают. Что не ты мне, а я тебе говорю раз на полную откровенность. Но замахиваться на партию не смей. Да это мы только людям верить научимся. Видишь, какой быстрый. Из собственной болячки целый лозунг вывел. Болячка-то болит, Алексей Денисович. Ну ты совсем какой-то психованный стал. Печаль. Спасибо, пойду. Расшидите идти. Двое мы с тобой остались от всей нашей ополченческой роты. Кто бы мог подумать о такой судьбе? На, держи. по одной на брат и по одной в запас. Не возражаешь? Валяю. Спасибо. Ну как деревне без нас, не отдадите? Как-нибудь. А то есть слабина будет залезать на колокольню, да в услышим Мы слышим, подъедем. Эй, Петя, держи, поехали. Сьмо получил? Да. Хорошо? Ух, сейчас генерал в штабе полка всем подряд духу дал. Почему, говорит, на вашем боевом участке мне языка взять не может. Это значит командиру полка. А потом мне. А у вас, говорит, знаю, языка взяли. Они а довели, дураки. Ух, сосну бать немного. Пока тихо. Валя. Не довели, говорит, дураки. И откуда он только вызнал? От отдела. Это я вчера в донесении указал. Ну и зря. Разговор старый и напрасный. Это я как факт собственной недоработки записал. Хоть ты против ссора из избы. Но ссор из избы плохо, а ссор в избе еще того хуже. Весь сон пропал. Ты скажи, батя, что это у нас за люди такие невоспитанные? Воспитываем их, воспитываем, как будто понимают. А потом пленному раз и пулю в лоб. Не одни мы воспитываем. С одного конца мы, а с другого немцы. Мы ему говорим, не трогай. А он в Кузькое собственными глазами видел, как немцы наших живьем в избе пожгли. Наука на науку. Значит, оправдываешь, батя? Да не оправдываю. Объясняет для себя. Ну, после этого кучского самому Гитлеру или Геббельсу руки-ноги потрывать. А он еще не знает, доживет ли. Ну, а тут ему под горячую руку Еврейтор попался. Да. Нет. Ну, а тут, батя, как без меня дела? -то? Тут дела. Дела, как сажи бела. Опять Сенцова отворот-поворот. Да что не понимаешь, там дурака-то ломают? Мы же с тобой писали, писали. Поддерживали? Поддерживали. Что им еще надо? Ох, батя, доберусь я до них. Поливай! Да, мы с тобой комбат сила. Большая сила видать, еще не всюду. Вот мы еще посмотрим. Ну Посмотрим, посмотрим. Федор Федорович, я знаю, что я звоню не вовремя. Я знаю, что вы три месяца лежали в госпитале, но меня в это время не было в Москве. И я знаю, что вы срочно уезжаете на фронт, но я не задержу вас больше, чем на 10 минут. Мне необходимо с вами поговорить. Мне необходимо. Хорошо. Приходите. Жду вас. Баранова? Баранова. Она уже два раза звонила, когда ты был в наркомате. Что ты ей скажешь? Скажу, что есть. Скажу, что муж ее трус. И что я разжаловал его вредовые, Скажу, что бывший полковник Баранов застрелился. Застрелился, потому что и немцев, и своих боялся. И кого больше не знаю. Да, кстати, ты не помнишь, как ее зовут? А я ее вообще не помню. И не хочу помнить. Не хочу помнить жену человека, пусть умершего, который приложил руку к тому, что с тобой случилось. Четыре года. Год войны. За три года службы считают. А эти годы как считать? Покрасила? Покрасила. Хочешь сказать, что зря старался? И так любишь. Знаю, попробовал бы не любить. Ну как, вычеркнул те годы или только притворяешься? Вычеркнул. Ну и я вычеркну. Как бы от природы красить не стала бы. сам садитесь. Благодарю вас. Я не хочу вас задерживать, тем более мне самой надеюсь, в госпитале. Что муж погиб, я знаю уже месяц. И уже месяц, как мой старший сын, которому 18 лет, узнав о гибели отца, ушел на фронт добровольцев. Но я совсем недавно узнала, что мой муж выходил из окружения вместе с вами. И я хотела бы знать, как все это произошло? А вам не сообщили подробности? Нет. Я знаю только то, что вы выходили вместе. Да, мы действительно вместе выходили. Расскажите мне, пожалуйста, правду. Все как было. Мне это важно. А главное, это хотят знать сыновья. Я обещала старшему написать на фронт. Я встретил вашего мужа в конце июля, когда выходил со своей частью лесами из Могилева на Чаусы. А 4 сентября он погиб в ночном бою при переходе шоссе. Я сам этого не видел, так что, к сожалению, мало что могу добавить. Но мне сообщили, что Баранов погиб смертью храбрых. Вам, конечно, от этого не легче, но в живых, к сожалению, из нас вообще осталось меньшинство. Может быть, вы мне что-нибудь не договариваете? Может быть, вы все-таки мне что-то не договариваете? Нет, я сказал все, как есть. Можете написать об этом сыну. Спасибо, Федор Федорович. Не буду вас задерживать. Да, с характером человек. Ну что ж, пора ехать. я ей сказал. Ничего я ей не сказал. Сказал, что пал смертью храбрых. Не знала за тобой прежде привычки врать. Сын пошел добровольцем на фронт мстить за отца. Так за кого же прикажешь ему мстить? За труса? А разве кроме как за его дорогого отца мстить не за кого? А если бы отец был жив? Значит, сыну можно было не на фронт, а за Урал ехать. Оказалось бы, на моем месте. А мне незачем на твоем месте оказываться. Я и на своем достаточно видела. Они по-солдатски догадывались, что неспроста им уже третий сутки приказывает во что бы то ни стало взять языка. Догадывались, но еще не знали, что сегодня последняя ночь обороны Москвы. Я его дотащу и приду за тобой. Я, ребят, возьму и приду. Только ты на этом месте будь, никуда не ползи, слышь. Сам придешь. Сам приду. Слово дай. Где леонидов ступни оторвал. сейчас пойду куда? за ним куда ты такой пойдешь не надо и так жарко я сам пойду только объясни где я пойду с вами вот только отдохну немножко немцу кляп выньте, а то как бы оставайся я комаров возьму с собой без меня вы все равно не найдете Пошли, товарищ старший Товарищ командующий, генерал-майор Серпилин прибыл в ваше распоряжение. Вот и встретились, Федор Федорович. Я очень рад, рад поздравить тебя со всем, чем могу что из окружения вышел и что звание восстановили и ордена вернули. Я особенно рад, что тебя ко мне заместителем послали. Я очень рад за тебя, Федя. Раздевайся. И я рад. Тем более, что жены знаю, как ты, когда я был там, в глухие стены лбом стучался. Никогда этого не забуду. Оставим этот разговор. До другого времени. Ладно, оставим. А у нас тут, пока ты ехал, целая драма вышла. Прекрасного командира дивизии убил. Генерал Орловов. И это в самый канун наступления. Придется тебе, Федор Федорович, начинать с того, что на эту дивизию идти. Поручали. Батальон приму, лишь бы наступать. В этом наступлении главными именинниками будем не мы. Левее нас целую свежую армию водит. Но и нам, при всей нашей бедности, за первую неделю приказано выйти вот куда. За... Это по снегу, под огнем противника. Они с карандашом по карте идти. Через полчаса прибудут командиры дивизии для последних уточнений, чтобы не повторяться. Остальное при них. Ну, а пока чаю выпьем. Вопросы ко мне есть? Один. Сергей, ты накануне войны в генштабе сидел. И не на малом месте. Скажи, как вышло, что мы не знали? А если знали, почему не доложили? Спроси, чего полегче. В то, что не докладывали, не верю. А если он не слушал, почему не настаивал? Молчи! Врать не хочу. Отвечать не могу. Одно могу сказать. Не будет нам ни прощения, ни в душе покоя, пока мы не погоним немцев к чертовой матери. Кто бы и как бы войну не начал, окончать ее никому то а нам. Я не все сказал, но думаю, все понял. Понял. Товарищ сержант! Слушаю, товарищ генерал! Где у вас тут медсанбат разместился? В больницы, Вон там, на горушке, товарищ генерал! А вы подремлите, товарищ полковник, пока гипс застынет. он не дремлется. Третьи сутки, небось, не спите. С тех пор, как началось наступление. Ну, а вам спится, что ли? Есть на это время? Здорово, танкист. Сиди, сиди, сиди. Взяли все же город с божьей твоей помощью. Зачем дал себя ранить? Да вот, гипс застынет, дальше пойду. С тем к тебе и пришел. Приказ из армии о том, что со мной наступаешь, меня поддерживаешь, получил? Получил. Ну, а кто выполнять будет? Ты или заместитель? Нет, все равно я. Вы город-то видели? Осторожнее, осторожнее. Подождите, доктор. Дайте наглядеться на эту картину. Сдавать города сдавали, а берем первый. Не привыкли. Дым, чего? Дым, говорю, кругом деревни жгут. Вот и я все иду и считаю. То с утра пять дымов было, а теперь восемь. Все больше и больше жгут. Восемь. Да еще считай ту, что утром взяли. Как ее? Мачеха. А, Именно что мачеха. Считай девять. Была мачика, нет мачки. А жили ведь люди. Я б армии приказ дал, раз они такие паразиты, что кругом все жгут, их кругом в плен не брать, жжок из пулю в лоб. Где комбат? Впереди колонны. Офицеры там у конюшни, кто снял? Комаров гранату кинул. Постранись! Ну? Чего отстал? Чего отстал, говорю? Вы знаете, кто это проехал? Знаю. Новый командир дивизии. Как его фамилия? где записан в стратке, Забыл. терпили Да. Тот самый? Тот самый. Мать честно. Хоть за санками беги. Нет, Алексей Денисович. Не побегу. Хочу, чтобы все шло, как идет. Хочу, чтобы поверили до конца. Не кому-нибудь, а мне самому. Старшему сержанту Сенцову. Ладно. Чего зря языком болтать? Остановимся, устроим мощную ставку. Их подольше бы не останавливаться. Что ж мы так, до Берлин дойдем?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 Выполним и доложим еще до рассвета. Батальон направо! Шагом! Марш! Я, да, товарищ генерал. А мне сказали, что ты мертвый. А я живой. А почему сержант? Долго рассказывать, товарищ генерал. Решите идти. Устал, боюсь, своих не догонять. Понятно. Иди. Как только первую передышку будет, найду, вызову. Бы ты. Ну что, с людьми не наговорился, что ли? Так в госпитале еще наговоришься. Тебе сейчас молчать лучше. Я что ж, чтоб за словами дух вон не вышел. Так, что ли? Пришел комбат. Чего пришел? Раненых проведать. Как бой идет? Нормально. Ребят, вперед ходили. Немецких машин в поле стоит. До утра только дотерпеть. Больно уж посмотреть хочется. Чего мы там. Наковыряли. Рассветёт, посчитаешь. Ну, а ты, батя, как? Ничего. Мы тут не пропадем. Режим у печки догреемся. Комбат. Ты вместо меня Сенцову поставь. Не утвердит. Если бы восстановили. если бы восстановили, тогда и разговора бы не было. А ты его вот таким, как есть, поставь. Вот таким, как есть. Ладно. стол. С посохом ходишь. Иди, комбат. Иди к своим обязанностям. Не отвлекайся из-за нас. Война каждый час разлучает людей, то смертью, то раной. И все-таки как не наглядишься на все это, но что она такое разлука, до конца понимаешь только, когда она грянет на тебя самого. А батальон пойдет дальше, и тебе уже не дотянуться до них, не пойти рядом с людьми, не достать их. Ни взглядом, ни голосом. Ну, как думаешь, политрук, нагоним мы сегодня немцы или не нагоним? Похоже, догоним. Вон дым-то уже опять видать. Дай закурить. Чего на ходу-то? Так вдруг захотелось. Трудно. Трудно привыкнуть к мысли то как бы много всего уже не осталось за плечами, а впереди еще была целая война.